Ваши первые шаги. Скажите о решении открыть свою компанию и выборе области прав. У нас, как бы, чтобы посадить э, прокурора. Чем вы отличаетесь от других? Где и когда вы получили юридическое образование? А, учился я в Восточно-Украинском национальном университете, на юридическом факультете, который закончил в 2001 году. Стационарно? Ну, в принципе, стационарно. Это ваше основное образование? Да, это мое основное, я получил там бакалавра, потом получил специалиста. Вот. И, собственно, я учился еще потом в Киеве какое-то время уже в Академии, в Национальной Академии прокуратуры. То есть я там проходил повышение квалификации именно по своей специфике, по надзору за спецподразделениями, которые осуществляют борьбу с организованной преступностью деятельности, когда работал в прокуратуре. Какие лицензии вы имеете на юридическую практику в Украине? У меня есть свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельности, что дает право на оказание правовой помощи по уголовным делам, по гражданским, по административным и по хозяйственным процессам. У меня такое свидетельство есть. И моих партнеров, которые со мной работают, тоже мы стараемся всех брать именно с адвокатским свидетельством в судебный департамент, тот, который занимается именно судебными делами. Ваши первые шаги в развитии или практических опыта адвоката? Ваши первые шаги? Ну Конечно, я сразу защиту по уголовным делам. Так как я ранее работал в требовательной прокуратуре, два года работал прокурором дела в областной прокуратуре, ну и когда уже уволился, стал адвокатом, начал вести прежде всего уголовные дела, процессы, защищал людей. По особо сложным делам, это были должностные преступления, это были хозяйственные, э экономические преступления. Как 191 статья, это хищение там, имущество на предприятиях, это коррупционные действия всякого рода, подделки, э -э, банки, э -э, налоги, планеты платы налогов. То есть, ну, вот защищал по таким... Процессом. и, Собственно говоря, я и выбрал для себя э, юриспруденцию, потому что у меня была цель защищать бизнес, защищать людей от произвола со стороны полиции, прежде всего милиции тогда она называлась. И поэтому я решил э, сначала быть следователем прокуратуры, потому что считал, что именно только следователь прокуратуры может квалифицированно и качественно защищать права людей. Теперь расскажите о решении открыть свою компанию и выборе области практики. Значит, смотрите, я, когда принимал решение все-таки расширяться, не работать индивидуальных, что свидетельство сразу получил практически после. И какие направления? Собственно, в регионах, если начинать в регионах, то надо брать все направления. И так у меня и получилось, поэтому я начал заниматься гражданскими процессами, хозяйственными процессами. Конечно же, уголовное право и процесс, оно так и оставалось, потому что... Ну, в Украине такая ситуация, что любой бизнес, он все равно так или иначе сталкивается с вопросами, и проблемами, связанными с уголовными делами. Но у нас есть такие направления, которые мы действительно оттачиваем больше. Это, конечно, хозяйственные дела, именно уголовные процессы в сфере экономики, в сфере бизнеса. Это раз. Второе, это миграция сейчас то есть мы плотно занялись вопросом миграции с миграционный адвокат и я думаю что в украине наша компания ну, одна из таких первых которая именно адвокатские компании которые занимаются вопросами миграции как в украину так и из украины это вот такая специфика ну и в последнее время уже военный адвокат то есть это защита тех людей, которые, скажем, имеют какие-то проблемы, претензии к государству, не хотят служить или там, не дают отсрочку, нарушают их права, потому что тоже права людей сейчас нарушаются в этой части, поэтому мы их защищаем. Ну и у меня на самом деле был опыт когда-то еще, я служил в армии тоже, Проходил службу в военной прокуратуре. Проходил службу в военной прокуратуре, знаю эту специфику или мне это просто и как бы это направление одной из мы тоже выбрали. Ну и собственно говоря, когда создавал компанию, да, я создавал ее как адвокатское консалтинговое бюро. То есть первоначально и в названии компании и в наших направлениях было два департамента. Первый это судебный департамент, это адвокатские дело именно судебный департамент и консалтинг консалтинг это регистрация предприятий это получение лицензий разрешений всяких сертификатов любые отношения разрешительные с государственными учреждениями сюда же относится консалтинг в сфере, в сфере миграции оформление видов на жительство гражданство То есть мы разделяем вот эти два направления я разделил судебный департамент и департамент консалтинга и объединил это все в одну компанию. Поэтому у нас есть ну, такие два направления, а уже в этих направлениях есть свои подразделения, как бы отделы, которые уже каждый занимается своими делами. То есть есть уголовное правое дело, есть хозяйственное правовое дело, есть административное правовое дело. Есть гражданское правовое дело, это в судебном департаменте, есть в судебном департаменте еще отдел МКАС, это международный коммерческий арбитраж. Тоже занимаемся, потому что мы сопровождаем внешнюю экономическую деятельность, у нас есть ну, много компаний, которых мы ведем, именно в части регистрации для них компаний, это в основном иностранные, иностранные контингенты, которые в Украине создают какие-то бизнесы и, ну, и занимаются торговлей, то есть они здесь что-то покупают, продают за границу, там реализуют, мы им помогаем здесь и с, с налоговыми вопросами, то есть возмещение НДС, подача налоговой отчетности, и бухгалтерия, все это входит в консалтинг, то есть консалтинг уже сейчас у нас идет, я бы сказал даже шире, чем судебный департамент, вот так. Ну у вас все-таки изопечальная большая практика. Мы все работали в органах, так сказать, правоохранительных. Так. Какими качествами должен обладать адвокат? Ну именно как адвокат, ну естественно, тут опять же адвокаты бывают разные и смотря чему занимается. То есть каждое дело или каждый вот департамент в нашей компании, а и каждый отдел. И даже в каждом отделе отдельное направление дела, они имеют свою специфику. Поэтому, конечно, прежде всего адвокаты, они должны быть профессионалами в, то, в, в тех делах, которые они ведут, в которых они действительно специализируются. Поэтому, если у нас работает адвокат, который специализируется на уголовных делах, то он, конечно, оттачивает свое мастерство, обучается постоянно именно в этом в этих делах, кто занимается консалтингом, регистрацией отдельно, то есть занимается этими делами. Но если говорить уже как об адвокатах, то адвокаты больше, конечно, это судебный департамент, потому что наличие адвокатского свидетельства дает право на представление интересов в суде. Поэтому ну, я считаю одним из основных Одним из основных таких качеств – это постоянно самообучение. Необходимо постоянно быть в курсе изменений действующей законодательства, практики, применения законодательства. И тогда, да, тогда адвокат может конкурировать с другими адвокатами и качественно предоставлять правовую помощь клиентам нашей компании. Ну, любой адвокат, даже индивидуальный, Конечно, если индивидуально, ему надо брать какую-то узкую направленность, когда он работает уже, как оттачивает свое мастерство. Вот это самое главное. Этот и вопрос, который да. следующий я вам хочу задать, и он лично от меня, он не входит, так сказать, в мою концепцию, но все равно, вот, говоря, чем отличается адвокат от хорошего адвоката. Хороший адвокат дело выигрывает, а очень хороший, еще и посадит того, кто обвиняет. Ну, знаете, у нас, как бы, чтобы посадить прокурора, это, очень, очень редкие случаи, понимаете, потому что, ну, здесь надо понимать, что есть состязательность процесса, понимаете. И да, можно сказать, в определенных случаях, там, где было действительно незаконное привлечение к уголовной ответственности, если это было уголовное или к административной, либо незаконное действие, там, в хозяйственном процессе можно говорить о злоупотреблении со стороны каких-то лиц, оппонентов твоих служебным положением, может быть это даже какие-то подлоги, вот когда идет фальсификация доказательств. Но такие случаи на самом деле они нечастые. В основном прокуроры, либо те, кто выступает со стороны государства в административных процессах, в хозяйственных процессах, они надеются на то, что... Ну, наша система судебная все-таки больше, больше подыгрывает им и ну, если в уголовных процессах то скорее обвинительный уклон у нас чем оправдательный в судах поэтому вот так и происходит но ну, так чтобы вот уже создавали какие-то фальсифицировали какие-то доказательства создавали их искусственно такие случаи бывают конечно и они конечно необходимо жестко к этому относиться и добиваться привлечения к установленной законом ответственности тех лиц, которые умышленно совершили эти преступления. Когда вы это делаете, вы шум создаете, или это все это бесшумно, бескромно, не акцентируя внимание, чтобы в следующий раз, когда как бы у вас не было репутации скандалиста или там обычно таких людей же обвиняют. Ну, вы знаете, мы, э, у нас есть дела, по которым действительно они являются актуальными, и вот средства массовой информации их снимают. Мы даже можем тоже применять различные э, такие методы, если надо это огласить действительно, когда мы понимаем, что это пойдет на пользу нашему клиентам. Вот, но э, не всегда так оно есть, и не всегда это действительно надо, потому что надо понимать все-таки уголовные дела, да и хозяйственные, и, и другие. Это все-таки э, такие процессы, которые, э, э, ну, информация у них, она может как-то повредить хозяйственной деятельности, скажем, э, нашего клиента, э, либо репутация человека, который попадает в такую ситуацию, и... Другие нюансы, есть все-таки следственная тайна на определенном этапе, расследования если это уголовный процесс. Поэтому здесь надо к этому относиться тоже взвешенно. И, ну, я не сторонник того, чтобы вот прям по каждому делу все это поднимать и освещать открыто. Ну, Иногда такое действительно надо. И мы это делаем, применяем. То есть и выкладываем это и на сайтах, и на своих сайтах, на ресурсах, и на различных. У нас есть достаточно возможностей для этого. Мы это все делаем. Ваша личная профессиональная кредо в работе с клиентами. Что бы вы сказали? Чем вы отличаетесь от других? Клиента, да. Я считаю, что для клиента мы можем обеспечить свободу. Свобода для человека – это самое главное, и при том свобода, она может выражаться в различных, можно сказать, в различной форме. То есть, если это по уголовному делу, это понятно, свобода физически. Если это люди, которые занимаются бизнесом, мы можем освободить их от рутинных проблем, связанных с регистрационными вопросами, с бухгалтерским учетом, с налогообложением. Это тоже свобода для человека, который благодаря передаче на аутсорсинг определенных проблемных ситуаций, в которых он не является профессионалом, именно нам и мы этим занимаемся, мы обеспечим исполнение этой работы, мы предоставляем ему больше свободы и он занимается уже ну, тем предпринимательским, той работы предпринимательской, которую ему больше нравится и что он может делать действительно полезного для своих клиентов уже. Поэтому... То есть, кредо, если как мы, бы, мы вот, сокращенно да. это предоставить свободу клиенту. Да, мы предоставляем свободу своим клиентам. А если это образно выразить, как вы выразили это? В чем вы вот, видите, что вот этому клиенту я предоставил свободу? Пример ну, практически каждый клиент он и обращается к нам за, за этой свободой. А какой пример? Ну, примеров масса. То есть, э, ну, какие примеры? Люди они не, не могут ходить в суды постоянно, понимаете? Они не могут тратить на это время. Потому что судебная волокита это тоже определенная не прием потратить определенные ресурсы своевременные и физические возможности поэтому мы как профессионалы в этом деле мы берем на себя скажем если это судебное дела если это дела по консалтингу тоже мы берем на себя и освобождаем ну к примеру к примеру допустим у нас много компаний которые создают здесь, мы регистрируем компании для иностранцев, они занимаются бизнесом, пытаются инвестировать какие-то деньги и создавать определенные разные проекты. да И если бы они это ну, делали самостоятельно, пытались, то это действительно, может быть, у них даже это не получилось. вот Но благодаря потому что мы можем и знаем уже эту работу у нас получается быстрее и качественнее и они не тратят лишнее до революции своим, такие да. люди, как назывались? стрепчи или как? Стрепчи. Которые улаживали все эти вопросы, да. тряски там. А, ну это та, еще и... до какой революции? До той, которая сто лет назад была. Ну да, да, было такое. То есть, об да? Да, собственно, наш сервис, мы предоставляем, оказываем помощь людям, по большому счету. Если взять глобально, то что мы делаем? Мы оказываем помощь в различных вопросах. Да, наши клиенты это иностранцы, которые приезжают в Украину, это и украинцы, которые здесь ведут свой бизнес, это компания. Ну, в принципе, компания это тоже человек, за любой компанией стоят люди, которые хотят как-то развивать свой бизнес, и мы им действительно в этом помогаем.